Итак, запись у нас включена. Я Тамара Дуженко, и мы с вами сегодня на зарядке, которая будет посвящена планированию, тайм-менеджменту. И мы обращаемся не просто к этому вопросу, посмотреть, что же такое тайм-менеджмент, потому что я думаю, что вы все в том или ином ключе знаете это. Но мы сегодня с вами обратимся к разным подходам, к мужскому и женскому взгляду на тайм-менеджмент. Как это выглядит вообще для мужчин и женщин, есть ли какая-то разница или нету, И вот эти вот все моменты мне бы и хотелось осветить. Мне бы хотелось прежде всего вам рассказать об эффективности и пользе тайм-менеджмента, показать вот эту разницу мужского и женского планирования, ну и, конечно же, познакомить вас с инструментами, которыми я сама пользуюсь, которые я очень люблю, применяю и, конечно же, рассказываю всем, как это здорово, делюсь, делюсь информацией. И вот такие вопросы мы сегодня с вами и осветим. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на мифы, которые существуют, связанные с тайм-менеджментом. Потому что на самом деле многие люди говорят о том, что управлять временем или как-то вот планировать это время, которое куда-то постоянно там девается, бежит, его не хватает и что-то там еще такое, это совершенно бесполезно, потому что время, оно само по себе, а вот мы такие сами по себе живем. На самом деле, конечно же, Управлять как таковым временем мы не можем, но мы можем управлять собой, управлять своими решениями, своими действиями в конкретную единицу времени. И именно об этом мы с вами и говорим, и именно поэтому мы с вами планируем, потому что мы можем заранее предсказать, что мы будем делать, каковы будут наши решения в определенный момент времени. Ну и, соответственно, выстроить свои действия так, чтобы это было для нас наиболее комфортно, интересно и так далее. Да? Существует еще один миф, связанный с тайм-менеджментом. Считается, что когда мы начинаем планировать и когда мы пишем, буквально там расписываем каждую нашу минуту, то тогда мы начинаем, больше тратить времени на работу, меньше тратить времени на отдых, и у нас время на отдых как будто бы совсем исчезает, потому что вот мы такие, значит, все спланировали, и вот живем по этим минутам и секундам, да? На самом деле тайм-менеджмент предназначен... Для, немножко для другого, то есть это первый взгляд, когда вы не сталкиваетесь с этим, то, конечно же, можно этому мифу поддастся, то есть сказать, что да, это так. На самом деле, если мы начинаем вникать в систему тайм-менеджмента, вникать во все предложения, которые связаны с планированием, то мы видим самое главное – что нам предлагает планирование снизить объем работы и увеличить результативность. На чем это основано? Прежде всего, это основано на законе Паретта. В том или ином виде, я думаю, что вы его слышали, знаете, это 80% результата дают, значит, 20 всего процентов действий, то есть вы затратили 20 процентов своей энергии, а получили 80 процентов результата того, что вы хотели бы получить, вот это главный результат, интересно, знаете ли вы, откуда вообще это пришло, то есть я вот, мне стало интересно, и я посмотрела, за счет чего Паретта вывел вот эту формулу, у него был огромный, значит, сад, в котором был высажен горох. И когда он посмотрел на эту плантацию, он сделал вот такое вот заключение, что всего лишь 20% вот этого задействованного участка, где был высажен горох, они дали 80% результата, а все остальное дали... Всего лишь 20%. Представляете, вот этот закон по сей день применяется для тайм-менеджмента и на самом деле дает колоссальные результаты, что очень важно и интересно для нас. Показывая, что мы можем затратить, применяя законы тайм-менеджмента, мы можем затратить меньше действия, получить гораздо больше результата. Ну и третий миф тоже такой... Интересный – это, значит, использование тайм-менеджмента превратит меня как будто бы в такого робота, который там все выверяет по секундам, по минутам и все, и, значит, вот действует как робот. Но тайм-менеджмент, смотрим в другую сторону медали, на самом деле тайм-менеджмент как раз-таки направлен совершенно на другое потому что когда, вот представьте, у нас есть привычки, есть шаблоны какие-то, и мы в этих привычках очень жестко действуем. Вот я так привык, и я так буду делать. Я даже не задумываюсь, почему я так делаю. Вот это и превращает тебя в робота. Ну, приведу такой интересный пример, который возник из жизни. Значит, дочка спрашивает маму, они готовят мясо, и мама обрезает мясо по значит, квадратику и чуть меньше делает, чем вот она приготовила в духовку загрузить. А зачем ты обрезаешь? Она говорит, ну вот так всегда делала моя мама, я, значит, вот точно так же делала. А почему она так делала? Мама не нашла, что ответить и звонит своей маме. Так делала? Она говорит: А я не знаю, потому что так делала моя мама. Они дозвонились до бабушки говорит: а почему ты так делала? Значит, а бабушка поясняет, что у меня была очень маленькая печка, и чтобы мясо вошло в эту печку, я его обрезала по краям и э, делала так, чтобы туда вот этот, входил туда этот лист. Представляете? То есть, получается, мы как роботы, у нас есть привычка, у нас есть какой-то шаблон, и мы действуем согласно этому шаблону, не задаваясь вопросом. Соответственно, тайм-менеджмент как раз это та самая штука, которая позволит вам не просто шаблонно мыслить и действовать как робот, а именно выстраивать свои действия совершенно осознанно, понимая, к чему мы идем. И, конечно же, мы говорим о том, что планирование – это распределение ресурсов. Какое распределение ресурсов? Ну, вы знаете, мы уже говорили с вами как-то на зарядке о том, что человек приходит в этот мир со, со своими ресурсами. С какими ресурсами? Со временем, которое ему дано от момента рождения до момента смерти. Да? Это первый ресурс и очень важный, которому сегодня посвящена наша зарядка с вами. Второй ресурс – это здоровье на которое мы обращаем внимание только тогда, когда что-то закололо что-то заболело, а в молодости мы не смотрим на этот ресурс. И третий ресурс – это возможности, с которыми мы приходим в этот мир. Конечно же, каждый приходит в какую-то свою семью, она может быть бедная, может быть богатая, может быть среднего достатка и так далее, но мы вначале используем возможности наших родителей Наших предков. А потом мы уже осознанно смотрим все возможности, которые вокруг нас. И эти возможности могут нас вывести совершенно на другой этап, совершенно на новый уровень, когда мы пользуемся этими возможностями и, естественно, применяем их так как нам это необходимо, получая тот самый необходимый инструмент, денежный инструмент, который нам дает свободу, это все дают нам возможности. Так вот, один из очень важных ресурсов которые нам дала жизнь, которые нам дала, дала природа, это ресурс времени. И планирование помогает этот ресурс распределять так, чтобы нам было наиболее интересно жить, эффективно мы могли его использовать. Именно поэтому мы и говорим, что тайм-менеджмент сегодня необходим буквально каждому человеку для того, чтобы спланировать свое время, Наиболее оптимально спланировать так, чтобы можно было пользоваться этим временем и для достижения своих целей, и для бизнеса, и для семьи, и для своего удовольствия, и для отдыха и так далее. Именно планирование помогает нам высвободить время и достичь быстрее результатов, о чем мы с вами говорили, восстановить силы для того, чтобы у нас что-то складывалось, новое что-то получалось. Потому что на самом деле, когда мы не восстанавливаем силы, нам достаточно сложно двигаться дальше потому что у нас ресурс может закончиться, да, это очень важно. А планирование, как раз-таки мы знаем, что вот в этот момент у меня будет отпуск, я здесь отдыхаю, здесь я нахожу себе минутку для отдыха в течение дня и так далее. Ну и, конечно же, мы уже только что с вами об этом сказали, что планирование позволяет нам достичь наших результатов гораздо быстрее и с меньшими затратами. Вот это основное, для чего нам нужен этот ресурс. И, соответственно, мы им пользуемся грамотно, мы им пользуемся осознанно. И именно это мы и хотим с вами прокачать таким образом, чтобы планирование приносило нам удачу и ну, давало нам хорошие результаты. Потому что эффективное использование времени – оно увеличивает нашу свободу, ни в коем случае не ограничивает ее. Но вот представляете, значит, когда мы начинаем планировать, мы видим все свои задачи, которые нам нужно сделать там в течение дня, в течение недели, месяца, там, ну, какого-то промежутка времени. Да? Соответственно, мы исключаем все ненужное. Мы посмотрели, мы написали, увидели, ага, а вот здесь мне, собственно вот это можно и не делать, или там сделать попутно, или как-то переориентировать это, да, то есть мы убираем, исключаем ненужные задачи. Когда мы с помощью планирования прописываем все, мы просто можем выделить, Важны э, такие дела, на которых можно больше всего сконцентрироваться и перенести их в тот промежуток времени, э, который более интересен. Мы с вами раскладывали день и говорили, как это более эффективно использовать. Да? Ну и вот концентрация на важном, она, конечно, больше характерна для утреннего промежутка и э, позволяет нам это, опять же, таки спланировать. И очень важная такая вещь для эффективного использования времени, это учитывать все дела, поскольку, вот это я уже своим опытом делюсь, поскольку люди ко мне приходят и просят, допустим, там, помоги выстроить тайм-менеджмент, выстроить свое время, мы начинаем смотреть, и человек говорит, допустим, ну я вот, все учитываю, там введу тайм-менеджмент, все расписываю, все свои дела. Но почему они ничего не успевают? Почему так вообще получается? Начинаем смотреть. Я, кстати, вам предлагала сделать аудит времени, вы сразу это увидите. Оказывается, очень простая вещь. Человек записывает свои профессиональные дела, связанные с бизнесом, связанные с работой, и совершенно не вписывает туда ничего личного. И эти дела, они оказываются как бы по боку. И что мы с этим сталкиваемся с такой проблемой? Ой, мне надо еще вот это вписать, мне нужно куда-то вписать там детей, куда-то вписать э, взаимоотношения и общение там с мужем или наоборот с женой. И получается так, что учитывая э, тайм-менеджмент, считая, что это только для профессионалов, это только для бизнеса и ни в коем случае не для домохозяйка, ни в коем случае не для личного, да, то тогда мы получаем такую вещь, что, учитывая только профессиональное, мы забываем про личные дела, которые создают такой эффект, как будто бы э, у нас э, все-все прописано, да, и мы при этом ничего не успеваем. Очень интересная вещь, поэтому для эффективности тайм-менеджмента, для эффективности планирования, пожалуйста, учитывайте вот эту важную, важный этот важный момент, который говорит, пиши все, все свои дела, и тогда у тебя будет гораздо проще выстраиваться твой график. Почему мы говорим о том, что женский тайм-менеджмент или мужской тайм-менеджмент, они могут по какой-то причине отличаться друг от друга. Я на самом деле, когда начала изучать эти вопросы, я обратила внимание на то, что очень много у нас идет информации, вообще все, что касается тайм-менеджмента, это ведут мужчины. Они рассказывают, как правильно выстроить свой день, как правильно достигать цели, как правильно все это прописывать, то есть вот очень-очень все это подробно рассказывают и постоянно это делают только мужчины. Думаю, ну странная история, ну ладно, хорошо пусть будет так, значит, попробую-ка я вот жить вот по этому сценарию, да, то есть прописала там как раз в бизнесе была, прописала свои задачи, там все это поставила, все цели, все как учили, все получилось, все главное замечательно, но при этом почему-то, я не смогла долго в этом ключе работать, то есть я поняла, что у меня энергии не хватает, у меня чего-то здесь не так. И вот тогда я уже и занялась изучением этого вопроса и поняла, в чем здесь, в чем здесь загвоздка. А загвоздка заключается в том, что классический тайм-менеджмент полностью подходит для мужчины. И... Сейчас уже в наше время стали выделять женский тайм-менеджмент, и уже появился, появилось много материала, когда идут сравнения, когда э, говорят о том, что женский тайм-менеджмент, он все-таки другой. И вот э, э, я специально выделила вам... Значит, чем, чем же это другое отличается? Ну вот смотрите, значит, мужчина и женщина ставят мотивацию, да, у них у каждого есть мотивация. При этом посмотрим на это слово, ну так, более развернуто, да, что такое мотивация для мужчины. Для мужчины мотивация – это когда он, значит, в предвкушении победы, в предвкушении достижения цели – он, значит, получает вот такие вот измеряем, ну, понятные, да, измеряемые результаты. То есть для него очень важно, чтобы он не просто, ну, то есть мотивировал себя, да, то есть он чувствовал свою свободу и возможность принятия решения. Это его мотивирует, то есть он в предвкушении победы ставит себе определенные мотивы, цели, задачи. То у женщины... У нее должны быть такие глубинные мотивации. То есть она выстраивает свои желания. Вот у нее есть желание, и она, чтобы дойти до этого желания, она должна как-то себя промотивировать. А как? То есть, а что женщину мотивирует? Смотрим. Ее мотивирует, когда другие говорят. Ой, как ты классно поменялась, ой, какие у тебя там изменения. То есть принятие, да, признание ее другими людьми, когда другие люди делают такие вот, ну, как бы замечания на результат, да, то есть результативность показали, изменения показали, похвалили почаще. И тогда вот эта глубинная мотивация доводит ее до желаемого результата. И поэтому мы говорим, что это. Не просто выстраивание целей, это именно такое вот желание, к которому женщина идет. Четкое движение, четкое целеполагание это, конечно, мужская задача, потому что у женщины, когда вот стоит жесткая цель, у нее не желание, допустим, а стоит жесткая цель, ну, по мужскому сценарию, так тоже может быть. К чему это приведет? Это приведет к тому, что умри, ну сделай умри и сделай, это мужская задача, то есть вот он поставил цель, он должен идти к этой цели и сделать это все понимаете все это нормально совершенно но если женщина идет по этому сценарию она приходит к выполненной цели в стрессе в таком ну вот в жутком депресснике потому что она этого добилась она этого достигла совершенно такими жуткими результатами таким вот но ну, через себя движением и соответственно когда она получила ну допустим поставила цель сделать любыми способами, сделать себе квартиру она не принимала, скажем, там, помощь какую-то или что-то еще, то есть она вот шла сама, вот я должна сама этого достичь, да, она получает эту квартиру, она получает результат по мужскому сценарию и почему-то плачет над этим, почему плачет, потому что она истратила всю свою энергию, которую должна была потратить на другое, она потеряла очень много сил и у нее уже нет радости, тому, что она получила результат. А вот мужчина в преддверии своей победы, он четко идет к своей цели, выстраивая свое целеполагание. И что, конечно, самое неприятное для женщины, она может превратиться в мужчину в юбке и совершенно... Потеря энергии потом скажется, естественно, на здоровье. И, значит, еще один такой, ну, очень важный момент для женщины – это ее полет фантазии и творчества, как она вообще планирует свой день, то есть там обязательно должно быть какое-то творчество, а это я с этим объединю, а здесь я вот так сделаю, а сюда я вот это, значит, попутно сделаю какие-то дела, вот для нее это нормально, то для него контроль времени играет очень важную роль, если он наметил цель, он идет к этой цели и контролирует время, уложился ли я, тот промежуток времени, который я оставил на совершение конкретно взятой задачи. Для мужчины это совершенно нормально, когда с переменой действий он, ну, как бы попутно отдыхает. То есть для него это, в принципе, вполне норма. То для женщины очень важно, чтобы у нее имела место спонтанность определенная. Но ну, загляните в женскую сумочку, и вам сразу станет все понятно. А только она знает, где там что найти, потому что в том хаосе, в спонтанности найти что-либо практически невозможно без самой хозяйки. И вот эта вот спонтанность, она... Дает необходимость женщине принять себя вот в этом хаосе, в этой спонтанности, когда она принимает и говорит, ну да, да, вот это наша природа, это нормально, тогда у нее все складывается, то есть она забросила, допустим, в машину свои туфли, где нужно там набойку набить на каблуках и поехала по каким-то делам. И увидела попутно, что вот ну, по дороге там есть, значит, куда заехать и сдать свои туфли. Она скинула свои туфли, значит, чтобы ей там сделали набойку, поехала дальше. Мужчина никогда так не сделает. Он, если наметил цель, он пойдет жестко по своей цели. И вот эти вот попутные дела, это, конечно... Исключительно женская природа. Ну и посмотрим, отличие к планированию, оно очень глубинное у мужчин и у женщин, потому что мужчина сам как достигатор, то есть вот мы с вами уже проговорили вот эти вещи, то есть для него главное максимально себя зафиксировать во всех сферах жизни и реализовать себя, и, соответственно, для него достижение, вектор, движение, вот это вот развитие для него – это главное. И, соответственно, главное отличие мужского и женского планирования – это цели, которые мы выставляем, это цели, которые в нашей глубине, в нашей природе находятся. Вот это вот достижение, векторное движение, оно помогает более жесткому планированию со стороны мужчин. А что, в чем разница тогда женской природы? А женская природа, она такова, что она направлена на энергию. Энергию, ну это как батарейка, от которой все заряжаются, да. Только смотрите, что очень интересно, конечно же, когда женщина накапливает энергию и концентрируется на этой энергии, концентрируется на энергии развития, она ее сохраняет, приумножает, она делится этим, делится со всеми, с окружающими. Представляете, вот эм, она, допустим, там, приготовила хорошо завтрак, ее все похвалили, э, все сказали спасибо, дети побежали на работу, муж на работу, она счастливая, довольная, собралась, пришла вот в этом состоянии, она делится этим состоянием с окружающими, и, э, значит, соответственно, всем коллегам все тут же подходят, что-то спрашивают и так далее, то есть вот какое-то складывается такое состояние равновесия, и очень приятно с таким человеком общаться. Допустим, другое, да, может быть и другая же концентрация энергии, когда женщина сконцентрировалась на чем-то очень серьезной какой-то задаче, которую она и не знает, как сделать, и не хочет ее выполнять, и ей не нравится – и у нее такая агрессия, протест против этого, и она концентрирует какую энергию? Энергию, естественно, злости такой, агрессии. И вот представляете, от этих шипов, когда женщина такая заходит в офис, вот от этих шипов всем хочется просто разбежаться в разные стороны. Это вот и говорит о том, какую ты энергию накапливаешь в себе и какой ты энергии делишься и обмениваешься с окружающими. Энергия созидания или энергия разрушения. Да, вполне возможно, что она сконцентрируется на этой задаче, выполнит ее, значит, там через силу, путем заставления себя, то есть заставила, сделала, выполнила, все вроде как замечательно, прекрасно, но при этом получается что она потеряла эту энергию потому что она сконцентрировалась не на энергии созидания как эм, э, держать энергию как держать вот этот баланс как держать энергию э, созидания это собственно говоря э, взгляд просто взгляд на события тоже мы об этом говорили с вами то есть как я отношусь к конкретно взятому событию э, и на самом деле, мое отношение – это только мое отношение. События я уже не поменяю, поэтому вот э, я могу к нему относиться, к этому событию, как к должному, ну, то есть вот оно уже произошло, да, как мне поступать в этом событии. И человек, который осознанно э, обращается к любому из событий, которое происходит в жизни, он э, все равно остается в энергии созидания, потому что он не будет излучать злость, обиду. Он э, понимает, что есть глубинные какие-то вещи, которые, соответственно, связаны с данным каким-то событием, да. То есть вот такая глубина, она помогает нам разобраться в мужском и женском планировании, потому что мы по-разному выстраиваем задачи для мужчин и женщин. Опять же, ориентируясь на свою природу. И у женщины обычно очень много задач и очень много попутных каких-то дел, то есть она такая настроена на выполнение сразу нескольких дел. И когда сюда вмешивается, представляете, и карьера, и работа, и домашние дела, то есть у нее создается такое впечатление, что у нее совсем нет времени. Именно поэтому тайм-менеджмент по-женски, ей нужно прокачать и проработать для себя. А мужчина, он совершенно по-другому относится к цели, он может сконцентрироваться на определенной задаче и эту задачу выполнять как определенное действие. Ну, допустим, значит, понятное дело, что вот для женщины планы очень часто могут поменяться, и э, поменяться почему? Ну, потому что внезапно заболели дети, проснулись там с температурой, ну, все, заболели внезапно, да, меняй все свои планы, или там позвонила подруга со своими какими-то э, вопросами, у родителей что-то случилось, там, супруг задержался на работе, ну, в общем, все, что угодно, и в, свой, в свое планирование нужно вписать э, как раз-таки вот эти вот все дела, которые произошли непонятным образом. С одной стороны, я, естественно, дам рекомендации, как с этим обращаться, с другой стороны, еще раз обращаю ваше внимание, что нужно записывать все дела, и личные, и работу, чтобы все это дело сочеталось. Ну и приведу вам такой пример, что... Женщина на самом деле настроена на выполнение нескольких дел, а мужчина сосредоточен на своих задачах, целях и выстраивает обычно одну задачу для себя. Ну вот, скажем, такой простой пример семейный, да, когда жена говорит, я пошла спать. При этом она, значит, просто встала с дивана, перестала делать ту работу, которую она делала до этого, ну, скажем, условно, там, смотрела телевизор или читала книжку, она закрыла эту книжку, сказала, я пошла спать, объявила это всей семье. В момент, когда она выдвинулась с того места, где она находилась, она, значит, посмотрела, что недомыта по... тарелка, посуда какая-то, она домыла эту тарелку, вспомнила, что ей завтра нужно идти в таком-то платье, значит, она его быстренько погладила, она разобрала постель у детей, у себя, там все приготовила, нагладила им белье, значит, для того, чтобы они утром встали, все было готово, что-то по дороге разложила, какие-то вещи, и вот она радостная, счастливая, что она все это сделала, она, значит, доходит до своей спальни. В этот момент э -э, мужчина, то есть муж ее, э -э, допустим, там, или закрыл книжку, или потушил телевизор, или там отвлекся от своих дел, которые он делал, и сказал, я пошел спать. То есть пункт А и пункт Б, он тут же пересек это пространство и э, дошел до э, спальни, значит, он пошел спать. И тут он видит свою жену, которая счастливая, довольная, так сказать, собирается спать. Он говорит, "Ты да не понял вообще, ты же только что, э, ты уже должна давно спать, ты же ведь сказала, что ты пошла спать еще час назад, там, или полтора часа назад, она говорит, ну да, я же пошла спать. Поэтому я по дороге сделала вот это, вот это, вот это и вот это. То есть это вот характеристика женского планирования, да, и вообще женского подхода. И, конечно же, когда мы вот эти вот моменты своей природы учитываем, то, естественно, нам становится просто гораздо и гораздо легче вообще делать свое планирование, выстраивать свой жизненный график. И если мы посмотрим, опять же таки, на характеристику мужскую и женскую, то опять же мы вернемся к тому, что планирование у нас может быть разным. Почему? Потому что по способу преодоления чего-то, да, по способу решения задач, мужчина будет опираться на что? На свой интеллект и на свою силу и с помощью этих двух вещей он будет э, планировать, да, то женщина каким образом будет планировать? Ой, я вот здесь вот не успею, поэтому мне нужно здесь более так хитро поступить, вот здесь мне там, надо кого-то попросить, вот здесь вот она использует свою ловкость, то есть она совершенно по-другому э, отнесется к решению одной и той же задачи. Допустим, э, поведение. Поведение, конечно же, у мужчины более сдержанное поведение, да, потому что вот он такой, ну, более замкнутый сам по себе, а, потому что мужчины такие аскеты по своей натуре, по своей природе, да то женщина, она более эмоциональная, у нее что-то случилось, она или радуется, или плачет, или у нее горе, но она вот вся в эмоциях, ее нужно вот эти вот эмоции, защитить ее от этих эмоций, да, что задачу, эту задачу очень хорошо выполняет мужчина. Отношение к другим людям тоже будет разным, потому что у мужчины более прямолинейное, решения и поведение отношения к другим людям то у женщины гибкость кто-то что-то не сделал там или что-то она не сделала, она гибко постарается выйти из этой ситуации или там помощи попросить или обратить внимание на то что у нее там что-то не получается и так далее да то есть она решает вопросы совершенно по-другому и Основа решения, естественно, тоже, если у мужчины более логическая, он логично выстраивает, рассуждает, да, рассудительность у него, то у нее на первом месте это чувственная сторона, она почувствовала и сделала по-другому. Почему она так сделала? А потому что отвечает мне наша маленькая девочка, которая три года. А почему ты Ева, так поступила? Она говорит: А потому что. Вот, потому что она так почувствовала. Реакция на критику тоже будет разная, и это нужно учитывать в планировании, потому что у мужчины более агрессивные реакция на критику, а у женщины более спокойная. Ну, поскольку она очень легко себя как бы может критиковать, то есть для нее это нормально, поэтому она более спокойно на все на это и реагирует. И, естественно, когда мы говорим о планировании, когда мы говорим о тайм-менеджменте, то самое яркое вообще, на чем мы можем увидеть Тайм-менеджмент – тайм это на стиле управления. Допустим, значит, мужчина управляет предприятием и женщина управляет предприятием, и это будут совершенно разные подходы. Это будет женский стиль и мужской стиль управления. Управление. И вот, вы знаете, я когда, опять же таки, это изучала, писала это, я вспомнила, когда я была директором туристической компании, вот этот вот женский стиль у меня прям четко присутствовал, я еще тогда не знала этой разницы, я еще тогда этим не занималась и ну, не знала, что это действительно так, это опять же срабатывает интуиция, подкорка, то есть женщина ориентируется на людей, у нее есть ключевые люди, которые выполняют основные задачи, и она на них будет прежде всего ориентироваться, то мужчина будет ориентироваться на логику, на то, чтобы была определенность, четкие задачи выстроены, то есть совершенно разный стиль руководства. Он будет ориентироваться на результат, на задачи, которые он ставит, и э, четко планировать, да, вот ты выполняешь эту задачу, ты эту, ты эту. То есть уже вот э, совершенно правильно выстроен. И отсюда идет расчет. Расчет ⁇ это мужская сторона медали. То есть он уже рассчитал, что вот это приведет к этому результату, вот этот человек вот к этому результату. А здесь я смогу это все объединить. То <клёв> женщина, она совершенно по-другому выстраивает это все. Она на дипломатичности, на отношениях, то есть как отношения складываются в коллективе для нее, это очень важно. И, соответственно, она более великодушна, если у кого-то что-то не получилось, что-то не вышло, то есть она более великодушна к этому ко всему, конечно же, относится. И у женщины очень большое желание не просто самой развиваться, самопознавать что-то новое, какие-то новые навыки, она это транслирует на коллектив, она постоянно чему-то учится и рассказывает это, внедряет это в коллектив то э, в отличие от э, женского подхода, мужской подход, он более доминирующий, более суровый и требовательный. И если включаются э, соревнования какие-то, э, соревноваться и не уступать, то вот это вот командное соревнование скорее в своем коллективе организует мужчина, чем женщина, потому что для него это ближе, э, ну то есть заставить всех соревноваться, кто быстрее, кто лучше. Естественно, что э, он меньше будет э, уделять внимание своей интуиции, своим чувствам, а она больше будет э, этому уделять внимание, больше уделять будет команды и отношению в команде, тому, что как развивается творческая атмосфера, э, как все складывается, то есть это вот э, задача больше женская. И более держать дистанцию с подчиненными, естественно, будет больше мужчина, чем женщина, а женщина, она старается со всеми найти общий подход, подружиться, переговорить, как-то, может быть, на короткой ноге, и, значит, для нее, конечно же, очень важно, я уже говорила, чтобы ее похвалили, одобрили, сказали, что ты идешь правильным путем, это могут быть и члены коллектива, и другие руководители, и владельцы, или там сторонние какие-то организации, то для мужчины очень важно, чтобы он сам понимал, что это его достижение, что он идет и одобряет свои действия своими поступками, и вот эти вот моменты, они также важны для планирования, когда у нас руководитель стоит во главе угла, женщина это или мужчина. Ну и самый, конечно, замечательный вариант, это когда два человека участвуют в руководстве, это и мужчина, и женщина, тогда вот эти вот все стили, принципы, они сохраняются, потому что коллективы, естественно, смешанные, и женские, и мужские, и если есть и то, и другое, то это вообще просто идеально. Мне хочется также обратить ваше внимание на наш замечательный инструмент денежный, и как он об этом участвует, как время, так и деньги. Это как раз-таки время как ресурс, а деньги как инструмент. Они показывают личную силу мужчины и показывают, что когда он правильно распределяет свое время, он достигает больше, он более богат у него уровень энергии высокий, и личные показания, показатели его личной силы тоже очень высок, то для женщины важно комфорт и удовольствие жизнью, и когда она получает время для себя, она кайфует от этого, да? и еще, когда у нее есть и инструмент, когда у нее есть и деньги, которые она при этом может потратить на себя, то, к чему мы с вами стремимся, это как раз-таки удовлетворенность жизнью, то есть совершенно разные подходы, подходы эти разные во всем. То есть мужчина достигает, он берет от мира, а женщина от мира принимает все подарки, и все, что вокруг нее есть, она это принимает. Ну и мне, конечно же, хочется вам рассказать о рекомендациях, которые повысят результативность вашего планирования. Когда вы пишете планирование, когда вы создаете свои планы, то мы с вами об этом говорили, пожалуйста, записывайте. Когда мы делаем письменно, я повторюсь, то тогда мы даем своему подсознанию задачу. И эту задачу, можно поставить следующим образом вот она ручка и мы пишем на листочке то есть мы дали задание подсознанию что ты пожалуйста подумай как мне это лучше сделать это не исключает гаджетов пожалуйста пишите пожалуйста пишите в своих блокнотах пишите в своих компьютерах в телефонах и так далее носите с собой но вот это вот письмо его никто не исключал это только помогает нам и фиксируем личные и профессиональные дела Конечно же, ставим цели, мы об этом сколько раз говорили с вами, что э, главная задача – это поставить к чему, для чего. То есть если вы, если вы говорите, что мне нужно планирование, да, то следующий вопрос, который э, вы задаете сами себе – а для чего мне это планирование, а нужно ли мне это, а вот от этого я что получу? Я, допустим, там выделю главное, каким образом я выделю главное, что я получу от этого главного, я буду знать основную свою задачу. Поэтому, конечно же, выстраивание целей помогает нам в планировании, помогает также и выстраивать приоритеты, что для нас важнее и один из таких важных способов важных моментов планирования важных правил планирования это не оставляйте дела на потом почему мы чуть позже с вами поговорим еще об одном инструменте сейчас буду говорить с вами и конечно же вот не оставлять дела на потом это значит не делать все скоропалительно на такую, на быструю руку и быстро преодолевать Значит, хочу обратить ваше внимание на такую рекомендацию, как делайте перерывы. Что это вам даст? Во-первых, это даст вам перезагрузку. Когда вы делаете планы, ну, допустим, скажем, у мужчины три проекта, и он распланирует свой день, то есть каждому из проектов уделять время. Значит, два часа на один проект, два часа на второй проект, два часа на третий проект. Понятное дело, что когда мы два часа сидим в напряженной работе, мы, естественно, устаем. И вот чтобы вот это не чувствовалось, вот этой усталости, и в последний момент ты уже просто дорабатываешь, думаешь, господи, ну вот, вот уже невозможно, просто надо отдохнуть, да, то есть такой способ, когда мы либо 45 минут, либо 50 минут работаем, потом обязательно отдыхаем, делаем паузу, смотрим, как бы подытоживаем то, что мы уже сделали, что мы из этого получили, какой мы получили результат, промежуточные вот эти ставим свои вехи и продолжаем дальше свою работу. То есть вот эти вот 10 минут, они нам позволяют перезагрузиться и продолжить работу. Что дает вот эта перезагрузка для женщины? Во-первых, для женщины вообще в принципе нужно какое-то время, ну такое, как бы замереть. Подумать, проанализировать, когда она ну, как бы вот взяла чашку кофе и задумалась над чем-то, повитала в облаках, помечтала, подумала о своем желании, то есть вот она перезагрузилась. Но при этом еще есть удивительная такая вещь, 10 минут или там 15 минут, если вы по 45 минут пишете, допустим, свои дела, то у вас появляется так называемый резервный час. И для женщины это очень важно как раз-таки на те дела, которые она не смогла э, предусмотреть заранее и вот то о чем мы с вами говорили что-то произошло там позвонила подруга жалуется помоги ей, родители там дети и все прочее и она знает что у нее есть вот этот резервный час потому что у нее все планы выстроены по 50 минут поэтому у нее есть какое-то время для того чтобы сделать дополнительные дела которые она по какой-то причине не спланировала то есть это удивительная рекомендация, она мне очень сильно помогает в жизни. Ну, конечно же, вопросы делегирования, потому что, когда мы начинаем смотреть насколько для человека, для э, того, что он там наметил, да, какие дела для него важны, и что он может сделать только сам, и никто ему не может помочь, и есть дела, которые лучше всего э, перепоручить, и это будет э, гораздо э, выгоднее. Э, как, это, как это узнать, да, вот делегирую я это или не делегирую? Посмотрите, насколько это... С финансовой точки времени и с точки времени затрат энергии и времени оно может вам подсказать, то есть вот здесь я больше затрачу времени, а оно мне нужно там для решения моих каких-то задач, а это я смогу сделегировать и успеть больше. А это с точки зрения финансов будет более выгодно, допустим, там, несмотря на то, что я умею клеить обои, я лучше это перепоручу, потому что это получается, что утюгом гвозди забивать, да, использую время, потому что оно у меня более дорогое, я его использую для каких-то своих дел. Конечно же, рекомендация, не берите дела на дом, потому что вы тем самым лишаете золотого времени, когда вы можете пообщаться с детьми, с домом, со знакомыми, друзьями, там, с женой, с мужем. Вот Это сразу просто напрягает всех. Вы же уже пришли домой, значит, вы принадлежите дому, вы принадлежите этой атмосфере. Да? Вы здесь находитесь, но вы еще находитесь там на работе, и вот вы пытаетесь что-то доделать. Это очень-очень непродуктивно. Поэтому все знатоки тайм-менеджмента все разработчики тайм-менеджмента не рекомендуют это делать категорически просто. Все дела остаются на работе. Очень важно, и это замечание касается мужчин прежде всего, Организуйте быт. Организуйте свой быт таким образом, чтобы он э, как можно меньше времени у вас э, загружал, да, на вас конкретно. То есть вы можете купить там роботы-пылесосы, тем более, что сейчас все это есть, э, все эти там стиральные машинки и прочее, прочее. Вы тем самым освобождаете свою жену и помогаете ей управляться с домом, и она очень благодарна вам за это, и тем самым вы, конечно же, организуете свой быт так, чтобы вам было больше времени для друг друга, для ваших совместных поездок, для ваших э, совместных каких-то обсуждений, решений вопросов, ну и очень важная рекомендация – это планировать отдых заранее. Планировать отдых заранее таким образом, чтобы этот отдых был вам в радость, и чтобы вы вот эту позицию ставили на первое место, потому что если мы не перезагрузимся, то мы не сможем дальше работать. Конечно же, рекомендация подводить итоги каждый день, она нам позволяет сделать так, что мы всегда знаем, какие мы дела уже сделали, какие мы не сделали, что нам нужно и как нам лучше всего организоваться. Ну и самая лучшая рекомендация... С моей точки зрения, это анализируйте свой опыт, создавайте свои правила. То есть все рекомендации вы примеряете на себя, вы смотрите, как вам это подходит. И, соответственно, с этим вы выписываете свое, вы рисуете свой тайм-менеджмент, вы рисуете и планируете свое время. Очень интересный инструмент, которым я пользуюсь, и пользуюсь с удовольствием. Это инструмент, это матрица Эйзенхауэра, очень известный человек, бывший президент Соединенных Штатов Америки. Он предложил все свои дела разделить на четыре категории. Срочные важные, важные несрочные, срочные но не очень важные, неважные и несрочные. И вот эти вот четыре категории, они помогают вам очень грамотно распределить свое время. Конечно же, первая категория – это просто сектор пожара и обратите на нее внимание, чтобы в нее как можно меньше всего попадало, потому что вторая категория – это ваше место силы, где вы можете не просто спланировать, где вы можете все обдумать и очень грамотно, взвешенно принять решение и распределить свое время. Третья категория – это как раз категория для делегирования. Вот она где находится. И вы очень легко поймете, что это можно делегировать. Ну, а четвертую категорию ее можно просто, все дела, которые туда попали, ее можно просто выбросить и, или исключить из своего списка. Обратите внимание на эту матрицу, и она вам очень сильно поможет. Ну и в заключение я вам хочу сказать, что на самом деле мы все чаще и чаще обращаемся к планированию и смотрим, как же у нас работает время, как у нас раскладывается энергетика времени. Почему мы это делаем? Именно потому, что уже несколько лет энергия, Энергия такова, что это ритмы ускорения идут. У нас очень много информации к нам поступает через интернеты, через другие источники. И мы эту информацию, конечно же, не успеваем все считывать. Нам приходится в ней ориентироваться. А чтобы ориентироваться, это нужно ускориться. Так вот, я специально вам написала энергию этого года, чтобы вы понимали, что на самом деле ритмы природы, они таковы, что они настроены на ускорение. И на самом деле, вот когда мы реализуем свои результаты, когда мы их выстраиваем грамотно, да, то нам дается еще и дополнительная энергия для совершения новых дел. Ну а потом мы ждем снова ускорения. То есть такова природа сегодняшнего нашего года. И еще один акцент года – это осознанность. Насколько мы осознанно выстраиваем свои дела, насколько мы осознанно принимаем решения, насколько мы осознанно планируем свое время. Обратите на это особенное внимание, чтобы вам было, так сказать, все понятно. Ну и... Как мы это выстраиваем, то есть это э, агрессия или это э, безусловная любовь, это, конечно, зависит все исключительно от нас. Мне хотелось бы вам обратить ваше внимание на такие интересные природные явления которые тоже могут вам помочь в планировании и в планировании года, прежде всего, это лунные и солнечные затмения. Почему мы об этом говорим? Потому что на самом деле лунные затмения, они на поверхность вытаскивают все наши взаимоотношения, наши, значит, как мы друг к другу относимся, часто ли мы спорим, ругаемся, и это может привести, кстати, и к завершению отношений, и это может привести к различным скандалам. Поэтому обратите внимание, вот солнечное затмение, оно больше закрывает наш ум рассудок, поэтому очень часто в этот момент принимаются, ну, не совсем логические решения. И вот первый коридор затмений мы пережили с вами уже, коридоры затмений это неделя до и неделя после затмения, а поскольку они пересекаются, вот посмотрите, они пересекаются двумя неделями, то есть Одно заканчивается, а второе уже начинается, поэтому вот это называется коридором затмений. Но ну, а второе, второй коридор затмений нам еще предстоит с вами пережить с 19 ноября, так вот за неделю до этого прислушайтесь к себе. Обратите внимание, в этот момент, конечно же, желательно не ругаться, не спорить пережить это, переждать это время, посмотреть, как бы с позиции, выйти из ситуации, посмотреть, как она решается по-другому. Возможно, вы найдете самый правильный выход. Ну и закончится это все значит, не 4 декабря, а плюс 7. Поэтому будьте просто внимательны к себе, и все решения, все свои вопросы, связанные с тайм-менеджментом, все свои вопросы, связанные с тем, как вы выстраиваете свой график, это э, будет зависеть исключительно от вас, когда вы начнете это все примерять к себе, насколько мне это подходит, насколько мне это хорошо от этого, и в зависимости от этого уже э, будете, зная вот э, то, что... Мы разные, зная о том, что у нас разный подход, это очень сильно помогает и в планировании, и особенно в том, чтобы вести грамотно бизнес, потому что у всех у нас команды, за нами стоят люди, у нас у многих очень большие бизнесы, и, соответственно, обратите внимание и прислушайтесь прежде всего к себе. Я попрошу разблокировать чат, возможно, у кого-то есть вопросы какие-то, я с огромным удовольствием э, зада, э, отвечу на ваши вопросы, задавайте их. Потому что это может быть интересным, может быть, кто-то что-то недопонял, может быть, кто-то что-то не услышал, может быть, наоборот, у кого-то есть какие-то другие суждения и мнения. Мне будет очень интересно, как вам информация, как вам это зашло, не зашло, понятно, непонятно, что здесь, может быть, принимаете, не принимаете такой взгляд то есть это вот определенные подходы, с которыми я взаимодействовала, изучала, ну и, соответственно, так скажем, делюсь с вами той информацией, которая ко мне пришла в результате того, что я занималась тайм-менеджментом, занималась планированием и смотрела, насколько это подходит к мужчинам и женщинам. И Пока вы пишете вопросы, я надеюсь, что вопросы у вас есть. Я очень надеюсь, что вы спросите меня о чем-нибудь. И мне хочется анонсировать следующую зарядку, потому что мы будем с вами говорить о денежных законах. Один из таких законов мы уже с вами проговорили закон, когда мы тратим и зарабатываем, да, чтобы вот это быть в балансе, да, мы об этом с вами уже разговаривали на прошлой зарядке, ну и мне хочется познакомить вас и с другими денежными законами, которые у нас есть и о которых говорят знатоки, которые общаются вот с денежной энергетикой. Ну, естественно, что мы все это смотрим, анализируем, и главное знание, которое мы можем почерпнуть и применить к себе, отсюда все это и складывается, и наше отношение со временем, и наше отношение с деньгами. Пожалуйста, напишите, как вам, какие у вас есть вопросы, может быть, что-то хотите задать. Внимание, внимание. Пожалуйста. Пожалуйста, ответьте. Угу. Смотрю внимательно чат. Вы все видите чат. Кто-нибудь кто что-то пишет? Я очень признательна всем, кто сегодня присутствовал у нас на зарядке. Всем большое спасибо и очень надеюсь, что вы напишите в чатах свое впечатление. Возможно, вы попробуете спланировать уже вот с позиции вот тех знаний, которые мне удалось вам дать, и понять, так скажем, как вы на это смотрите и, соответственно, сможете с помощью этих знаний выстроить уже свой тайм-менеджмент и свое отношение к этому. Поэтому я вас благодарю, всего вам доброго, хорошего, спасибо за зарядку. Я выключаю запись.